<связывая> так, единственное объяснение затопленному дому – это то, что я все еще сплю. Это не сон, дом и правда затопило. Кавабанга! <связывая> <связывая> <связывая> Боже мой, какой ужас! Как такое могло случиться? Гомерчик, мне не нравится, как висит картина. Видишь, когда ты меня слушаешь, из нас получается отличная команда. Полагаю, мы оба виноваты. Ну, хоть какие-то в доме изменения. Ты же не забыл оплатить страховку. И о той бумажке, которая вот тут плывет. Последний срок завтра, так что расслабься. Страховая компания. Итак, сейчас поищем вашу страховку. Вам повезло, страховка, которую я вам продал, покрывает ремонт всего вашего дома. А еще мы оплатим полгода проживания в съемном жилье! Я тут поискала и нашла несколько интересных вариантов Итак, сынок Ходят слухи, что у тебя появились деньги. Не-не-не-не-не-не-не. Это самые дорогие мне деньги, полученные не трудовым доходом. И ты их не получишь. Операции! Что случилось? Это пикантная проблема, и я не хотел бы обсуждать ее на людях. Правда? И что же это может быть? Мне нужна профессиональная помощь! Дедуля, приветик, то есть платный пациентик! Можно мне поговорить с доктором наедине? Ну сколько же можно там торчать? У нас такие безумные цены на медицинское обслуживание. Возьмем наугад от любую страну, например, Данию. У них это бесплатно? Этот доктор ничем не может мне помочь. Знаете, если бы дедуля оказался в Дании и с ним что-нибудь случилось, его бы вылечили абсолютно бесплатно. А что если на деньги полученные от страховки мы всей семьей съездим в Данию, Гомер, У тебя скоро отпуск. И у нас есть деньги. Все решено. Мы поедем в Данию и вылечим дедулю. Извините, сэр, но загорелся знак «Не коптить». Тут такие милые стюардессы! Скоро мы приземлимся в Копенгагене. Дания, сокровищница Балтики. Спасибо, что сняли мою квартиру. Тут все так продумано! Позвольте, я проведу вам экскурсию по Копенгагену. Было бы здорово, но сперва я вздремну. Людей на велосипедах больше, чем на машинах. Подождите! Стойте! Остановите машину! Пук-контроль. Что? На датском не превышать скорость — это пук-контроль. Борец Амалиенборг. Лица, не являющиеся датчанами, не имеют права на бесплатное медицинское обслуживание. Но если вы получите травму в Дании, лечение вам предоставят бесплатно. Халява! Простите, вы тут обронили? Лиза, это принц Кристиан. О нет, только не это. Мечта о том, чтобы стать принцессой перед Девочка. Представьте, как было бы здорово жить в этом городе. Мам, давай попробуем на какое-то время! Тут на билбордах сиськи! Барт и Лиза ладят друг с другом. Эта страна зовет нас! Гомер, может, возьмешь на себя смелость ничего не делать, и мы останемся тут. Слушайте, мы тут, чтобы обмануть эту страну. Это мы и сделаем, а потом вернемся домой. Ладно. Итак, пап, медлить больше нельзя. Положим тебя в больницу и вернемся назад. Самая высокая точка Дании. Музей викингов. <связать> Болото для жертвоприношений. Эта страна абсолютно безопасна. Ну, на прошлой неделе пожилой турист упал в Кронборгском замке. Ну, конечно, замок! Этот замок был построен в 15 веке и увековечен как Эльсинор в шекспировском Гамлете. Разве это не прекрасно, Гомер? В этом прекраснейшем месте на Земле, я хочу признаться, я не хочу возвращаться домой. Представь, как мы будем тут счастливы. Это здоровая, чистая и невероятно цивилизованная страна. Тут все хорошо говорят на английском. Мы их только лет через пять догоним. Это хорошее место. И оно нам нравится. Все, что я прошу, подумай об этом. Может, она и права? Возможно, нам стоит переехать сюда. С пузом или без пуза? Вот в чем вопрос. Но как же можно обойтись? Без запеченной грудинки я американец, и мы должны вернуться в Америку, в величайшую страну в мире! Это знаменитый датский хольгер, спящий король. Ладно, пап, приступим. Нет ничего более американского, чем упасть с лестницы. <класс> Погоди, сынок! Прежде чем ты столкнешь меня, я должен признаться. Мне нужна не операция. Я просто хотел вывести старую татуировку. Мона. Мама? Я не могу уйти на покой с этим именем у меня на сердце. Я тоже по ней скучаю. Она лучше всех умеет заставлять скучать по ней. Привет. Извините, но я не могла с вами не познакомиться. Я никогда раньше не встречала мужчин, не стесняющихся плакать на людях. Ну да, я рева корова Датские мужчины никогда не проявляют эмоции. Они как хладнокровные боги. Послушайте, леди, я женат. Здесь узы брака не настолько уж и священны. Датчане сексуально раскрепощены. А теперь давай станцуем наш традиционный танец страсти. Ну ладно. Знали, что датчане едят больше мороженого, чем другие. О, господи, <гас> Марч, куда ты уходишь? Где я еще найду мужчину, как ты? Я должен признаться вам кое в чем. Все пары, которые снимали мою квартиру, распадались. Когда откуда столько хороших отзывов? Им понравился мой толстый кот. О, мне он тоже нравится. Марч, милая, прости меня. Мы просто танцевали и ели рыбу и все. Я поняла, все нормально. <гас> так ты вернешься домой? Нет, не вернусь. Я хочу остаться. Прости, Гомер. Но мы не поедем. Нашим детям меня никто не заменит. Он такой мягкий. Может спать вместе с мамой. Я трачу свою жизнь, проходя проверку в аэропорту. Но делаю это без Марч. Сын, я должен тебе кое-что сказать. Ты совершаешь ошибку. Вернись к своей женщине. Ты про то, что была в баре? Сперва к ней, потом к Марч. Нет, сразу к Марч. Марч! Ты пропустишь рейс? Детка, мой дом там, где ты. Я остаюсь в Копенгагене. Я рада, что ты вернулся. Но вообще-то я передумала здесь жить. Кажется, я готова вернуться домой. Как скажешь? А как же дети? Говорят, тут хорошее образование. Я пас. Значит, решено единогласно. Ура! Если жизнь подкидывает тебе лимон, сделай из него лимонад. Я сам бы себя наказала и себе тупо доверять, и без устали жаловался на людей Караван горемел о негоде, потешал себе басними о воде Но это были миры житы покаяние моё,